Всем привет! Сейчас я для вас исполню песню, с которой я научился играть на гитаре. Это было давно, больше 25-26 лет назад. Тогда я ее услышал в первый раз в клубе, двое парней выступали. После я пришел к одному домой, говорю, напиши мне текст и аккорды покажи. Он написал, настроил мою гитару, старую. И вот с этой песни я, в принципе, и начал играть. Я мы ее исполню, как я услышал. Это дворовая песня, она везде поется по-разному. Разные слова, разные куплеты. Где-то больше слов, где-то меньше. Где-то одна мелодия, где-то другая. Моя версия, ту, которую я услышал, она не претендует на истину. Просто я ее вот так услышал, так ее вам и спою. Далеко, далеко, далеко журавли улетели, оставляя края. За собой, где бушуют метели. Но лететь журавлям, Но лететь журавлям нету мочи. И решили они на поляну Присесть среди ночи. Но лететь журавлям, Но лететь журавлям нету мочи. И решили на поляну присесть среди ночи. I'm uh -huh. Подняться. Ну вот, собственно, вот так я ее первый услышал. Попробовал также спеть. Может быть, какой-то куплет я забыл. Может быть, там больше куплетов было. Я не отрицаю. Вот то, что в памяти осталось, то мы спел. Если понравилось, ставьте, подписывайтесь комментарии спасибо вам за то что смотрите интересуетесь моим творчеством всем добра всем удачи пока увидимся